Друзья, всем привет! Мы начинаем наш брифинг по предварительным итогам президентских выборов. Сегодня члены, участники, наблюдателей Петербурга расскажут о выборном дне, расскажут о работе колл-центра и что вообще происходило. Каждый из них представится, поэтому поехали! Курменко, координатор колл-центра Меня Зимова Юлия, координатор наблюдения в Ленинградской области. Галина Кузьясова, координатор наблюдателя Однолатийского района и член СИК номер один с правом совершенного голоса. Любаров Нил, член территориальной избирательной комиссии номер три с правом решающего голоса. Поехали. Кто первый рассказывает? Ну, я, Центр, я, я, я. Я, давайте я, я, я. Закону, скажу, чего у нас было у нас. Значит, мы работали, начиная с 7 утра, и до сих пор поступают звонки от наблюдателей. За это время мы приняли несколько сотен сообщений о нарушениях в течение дня голосования. Нарушения в целом, я думаю, что вот примеры мои коллеги расскажут более подробно, но в целом нарушения, то есть если, грубо говоря, в 2011 году у нас были протоколы, реальные, выданные наблюдателю, и протоколы в госвыборах, мы могли их сравнить и сказать, вот здесь украли столько голосов, здесь украли столько голосов, реальный результат был такой. То сейчас а, ситуация такая, что мы знаете, это чую, что могу, не могу доказать, примерно так. То есть мы понимаем, что есть нарушения, но не можем а, точно сказать сколько а, этих ну вернее сколько нарушений можем сказать не можем сказать сколько при этом э, сфальсифицированные и какие реальные результаты это было уже и на прошлых выборах и на этих э, эта тенденция сохранилась. значит основные нарушения если не брать э, классические по оборудованию избирательных участков честно говоря уже с меня раздражает сколько с ними не работаешь с избирательными комиссиями никак нормально повесить увеличенную форму, нормально ее заполнять, не раздавать разного рода агитации, которые на этих выборах было достаточно в форме социальных вопросов с цитатами одного из кандидатов. И, конечно, этого порядка наблюдательские организации и делали массу предложений темарной комиссии, потому как организовать этот процесс так, чтобы его возможно было контролировать и при этом не нарушать голосований и не разглашать персональные данные тем не менее никаких из этих предложений приняты не были и в результате мы имеем то что имеем в десятке обращений о том что люди приходили на участки, обнаруживали себя вычеркнутыми хотя на самом деле не откреплялись а это говорят меня все время спрашивают говорят сколько таких случаев на самом деле вы понимаете что это случайность что человек пришел он мог не прийти вот. И поэтому количество этих случаев не говорит о количестве таких людей. Оно говорит только о том, что в каких-то случаях мы это зафиксировали. А большое количество, наоборот, отказов от вычеркивания людей, которые якобы написали заявление о, об исключении их из списков и голосовании по месту пребывания, наблюдатели или члены комиссии приходили, говорили, где вычеркнуто, а мы не будем вычеркивать. Или не давали а, членам комиссии, наблюдателям, знакомиться со списками. Все нарушения, связанные с а, нарушениями прав членов комиссии, на мой взгляд, ну, не, может быть, не все, но большинство были связаны именно с тем, чтобы не дать наблюдателям, а, о, членам комиссии, которые имеют право знакомиться с документами комиссии, а, обнаружить вот эти вот махинации со списками. То есть, кроме того, я об этом тоже уже много говорила, куча людей исчезли из списков. То есть списки были ужаты для, очевидно, что для увеличения явки. Вообще, фактов фальсификации конкретных результатов, то есть в пользу там, того или иного кандидата, если зафиксированы, то единичные, и они тоже были связаны с припиской явки, и тогда раскидывались по разным кандидатам. То есть там менялся результат, но э, очевидно, что с целью э, изменения явки. Вот. Но при всем при этом более-менее достоверно оценить э, масштабы этой, при, этих приписок совершенно невозможно, потому что невозможно отделить э, добросовестные заблуждения от недобросовестных и невозможно э, понять, сколько там людей вычеркнули или недовычеркнули. Что касается, да, еще одно очень грубое повсеместное нарушение, которое много где применялось и в Ленобласти, я думаю, что Илья об этом скажет и в Петербурге, это незаконное голосование. Эта процедура голосования по месту пребывания, она достаточно жесткая и, например, в больницах нарушалась очень много где, И, например, в больнице МЧС по Приморскому району, я так понимаю, в Ленобласти, в некоторых больницах. Речь идет о том, что давали голосовать пациентам, которые не писали заявление накануне о включении их в списки избирателей. Пациенты имели право до двух часов дня накануне сделать такое заявление. Позволяли голосовать сотрудникам больницы которые должны были в общем порядке открепиться по месту пребывания и так далее То есть люди которые не имели права голосовать голосовали это было довольно грубое нарушение но были еще всякие казуистические случаи типа нахождение себя в списке мертвых или наоборот но в целом очевидно, что все шло все вот эти махинации шли на усушку списков и увеличение количества проголосовавших ну вот если в целом да но ну, в ленобласти были старорежимные нарушения я думаю что ты об этом расскажет ну, у меня честь подтверждения того о чем говорила александра э, насчет списков я могу привести э, цифры которые может быть немножко прояснят ситуацию, значит у нас э, по э, значит, данным численности избирателей, которые были вывешены на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в наро районе на 1 января присутствовало 112 720 произошло вот это вот перемещение, открепление прикрепления, а, а также еще были удалены 15 тысяч человек по так называемому давлением тика, э, осталось на э, утро 8, э, 18 марта, э, сейчас скажу, 96 853 человека, то есть 112 700 и 96 800. То есть вот 16 тысяч на 16 тысяч э, количество избирателей за... Получается два с половиной месяца в Воднобалдейском районе ушло официальное объяснение, которое было дано на заседании ТИК 18 числа, что это список убытия, а также умершие. Вот, ну и э, если, э, как это сказалось на определенных участках, значит, ну на некоторых участках э, мы смогли как бы см узнать эти цифры, значит, из э, ТИКа в УИК были переданы уведомления, по которым, например, в УИК 20, 184 человека было исключено, в 52-м 285, в 48-м 160, в 46-м 252 и так далее. То есть вот эти 15 тысяч были равномерно. Распределены между разными участками, и они действительно были вычеркнуты, и, соответственно, вот численность избирателей резко уменьшилась. Но, что любопытно, к вечеру 18 марта, если сейчас посмотреть данные по численности избирателей, то сейчас 99 с чем-то к концу 18 марта. Откуда эти 3000 взялись? А это люди приходили на избирательные участки и не находили себя в списке. Не то, что они были вычеркнуты, а их вообще не было в списках. То есть это говорит о том, что при подготовке списков для участковых избирательных комиссий каким-то чудесным образом оттуда были еще удалены люди, сколько их это невозможно установить. Потому что в основном люди находили, не находили себя, не, не те, которые никогда не голосовали, а которые голосовали регулярно и удивлялись, что их вообще не внесли. То есть приходит, например, семья и трое там, скажем двое находят третье не находят а в списках они всегда ходили семьей то есть масштаб и как бы источники вот этих изменений со списками очень трудно установимы но их хорошо видно по абсолютным числам численности избирателей ну и отсюда те же самые ошибки о которых говорила александра ну, нарушения, когда люди нашли, на тридцать третьем участке нашли себя в качестве умершего. И, кроме того, нередко пересекались списки так называемого убытия, вот эти 15 тысяч, и списки, э -э, которые э, открепились, да, то есть как их дважды вычеркнуть, да, они и открепились, и убыли, вот что с ними делать. вот э -э, Насколько я знаю, примерно то же самое было проделано в Центральном районе, потому что я разговаривал с двумя членами комиссии, причем из разных ТИКов, и они тоже говорили про вот эти вот искусственные листки убытия, да, которые из Тика накануне там, за день поступили в Уики. Вот, значит, но кроме вот этого серьезного, самого серьезного нарушения... Простите, Глина, можно я добавлю про эти списки? Просто на самом деле это, ну, для понимания, это нормальное дело. Ну, то есть люди уезжают, приезжают и так далее. То есть уточнение списков – дело нормальное. Вопрос в том, что почему-то по убытию у них вот такие вот невозможные цифры. То есть у нас Адмиралтейский район опустевает, оттуда люди уезжают, умирают. Но новым 18 лет не исполняется, и э, новых людей туда не приезжает жить. Вот никак. У нас все такое, скоро будет просто выжженная поляна и пустой район. Вот, да, все правильно, никаких на прибытие не было ни одного. Вот, и, значит, были и единичные, так сказать, нарушения из старой жизни. Ровно на том участке, на котором я осталась на подсчет голосов, ровно на нем произошло переписывание протокола. Вот. Уж не знаю, как мне так свезло, вот. не знаю, что мне расскажет СПБИК по этому поводу, просто я присутствовала при произнесении всех этих цифр, у них там ничего не сошлось, они пересчитывали, и в итоге в ГАССы попали цифры, там меньше стало неиспользованных бюллетеней, но они на моих глаз. В глазах все это гасили, как, куда, как они эти отрезанные бюллетени потом куда-то перекинули. Больше стало голосов за, победить, за победившего кандидата. Как это мне объяснять сегодня я жалобу подала, я пока не знаю. Вот, наверное, все было хорошо, я была невнимательна, а видео снимала с ошибками. Не, не, не, пока не знаю. Вот, э, ну, вот это о нарушениях, но я должна еще сказать э, о, о хорошем, потому что не, не только нарушения населенных. Об район, значит, я, с большим, я в качестве члена ТИК э, с правом совещательного голоса всю эту избирательную кампанию присутствовал на заседаниях и видел, как ТИК работает. И могу сказать, что я ни разу за все предыдущие кампании не видел такой открытости и такого, такого диалога. Да? То есть, э, возможно, ну, я не могу это ничем никак объяснить, просто я могу сказать, что были выстроены совершенно нормальные отношения, когда любое пожелание учитывалось. На все заявления оперативно давался ответ. Копии документов предоставлялись, комиссии обучались. Все было организовано так, что вот я готовилась к тому, что вот все будет хорошо, никаких проблем не будет. Потому что все было открыто, и все на глазах. Да? Вот, но вот этот момент с списков я никак не могла предугадать. Это как бы появилось просто в самый последний момент. Вот, и поэтому вот это как бы такое забавное изобретения. И еще два слова о том, что происходило за пределами избирательных комиссий. Значит, это э, видно невооруженным глазом всем тем, кто сидел в качестве наблюдателей и в качестве членов комиссии, про э, нагон избирателей. Э, как, наверное, мы все понимаем, вот этот э, механизм открепления-прикрепления был использован работодателями для того, чтобы заставить прикрепиться своих подчиненных к тем, участкам, где их явку нужно -то контролировать. То есть, ну, условно говоря, учителя одной школы, которые там работают, они не обязаны были прикрепиться к этой школе, где есть избирательный участок, и все перед лицом администрации пройти и проголосовать под страхом лишения премии, неприятностей, еще чего-то, еще чего-то. Там Один член комиссии говорит, он видел этих людей с серыми лицами, которые вот просто шли и шли, и шли, и у них не было выхода. Одна девушка э, не смогла, э, ей не смогли выдать бюллетень, потому что она то ли не успела прикрепиться к этому участку, то ли что. она пришла за бюллетенем, а ей не выдают комиссии, потому что нет ее в списках и прописка не та. И она расплакалась, потому что ей обязательно нужно отчитаться. И тогда ей пошли навстречу, другая девушка взяла бюллетень, который она имеет право. Та сфотографировалась с ним, опуская его в урну, как бы опуская. Потом она отдала этой девушке, соответственно, закон не был нарушен, и таким образом значит, восстановили ее честь и, достоинство. Не было голосования и я, име... я, я имею в виду в самой комиссии, да? то есть она не отпускала чужой бюллетень. Вот. И вот эти люди все шли к дополнительным спискам, там, где были прикрепившиеся. И просто вот они огромные были, у нас прикрепилось, сейчас скажу, сколько, так, 5 секунд, значит, 13 900 человек прикрепилось, это вот те, кого, я так подозреваю, принудили прийти по месту работы. И кроме того, рядом с комиссиями, со всеми стояла такая урна, которая называлась «Твой бюджет», она не прямо вот в самих комиссиях, Да. Ну, я говорю про про, это самое, про мой район, она довольно отдаленно находилась как бы, за пределами помещения для голосования, и вроде как никакого нарушения нету, но потом уже после дня голосования стало понятно, как это работает, потому что э, люди оставляли свои пожелания по твоему бюджету именные, вот. и, соответственно, это был способ контроля явки, да, то есть... Э, Соответственно, администрации, которые ведали содержимом этого ящика, вот в одном из участков в 6 часов, значит, это все было вынуто из ящика, упаковано и и кто-то пришел позже и тоже переживал, а как же вот, его голос будет учтен. Да? Значит, в некоторых комиссиях требовали справку о том, что они голосовали. Вот, и, значит, вот, такой вот именной учет это естественно признаки принуждения голосованию на лицо вот ну и э, традиционно э, неумение считать возможно мы еще не собрали полностью информацию о, о том как почет производился но возможно э, что и это искусственное неумение считать пока я не могу в точности сказать что -то меня удивляет что на э, всех 63 участках, кроме трех или четырёх, э, голос за победившего, голоса за победившего кандидата 70 и плюс 1, плюс 1,5. Ну, вот все добрались до 70, кроме трёх-четырёх участков. Вот такая ровненькая, и не очень, нету 78, нету 80, вот прям вот ровная линия, 70 с небольшим. Немножко настораживает, когда весь район и все участки дают одну и ту же, ну почти одну и ту же, одни и те же данные. Поэтому еще стоит разбираться с тем, как считали, были ли выполнены все процедуры, или как-то вот случайным образом, или намеренным образом эта цифра была получена. Пока я не готова этого говорить. Но повторяю, что все нарушения происходили открыто, гласно, и значит, шли навстречу, и, подсчет, и прием документов ТИК был очень без всяких проблем, все заходили, никого не тормозили, вот, включая и муниципальных депутатов, тоже они почему-то присутствовали при подсчете. То есть все было открыто и гласно. Вот. Я надеюсь, что эта традиция открытости и гласности продолжится, ну вот, а что будет со списком на следующих выборах, очень трудно представить. Простите, нужно я еще добавлю, вот потому что Барилла Галина просто по другим районам. Верх, к сожалению, как это не печально, действительно лучше стало с открытостью гласностью в Петербурге, чем, скажем, в 2012 году. Но есть разные районы, в которых э, по-прежнему довольно напр очень напряженная обстановка. Это, например, Выборгский район. Там просто традиционно какие-то э, способы взаимодействия с членами комиссии, наблюдателями э, и на многих участках, и в самом ТИКе, э, надо сказать, э, сильно неприятные. Так, например, накануне выборов на избирательном участке был задержан Данилкин, а потом в, членах, в самих комиссиях у нас была одна школа, в которой э, в одной комиссии никого не вычеркнули из списков. Во второй комиссии, а, наоборот, люди приходили, обнаруживали себя вычеркнутыми из списков, хотя они не откреплялись. А в третьей комиссии, члену комиссии просто не дали посмотреть в списке, чтобы определить, что там вычеркнуты, не вычеркнуты. совершенно очевидно, что там были списки людей, якобы открепившихся, но не писавших, ну, то есть не, дел, не проводивших эту экспертизу, про, о, эту процедуру, но э, в одной комиссии решили их не вычеркивать вовсе, во второй комиссии их всех вычеркнули, люди приходили, обнаруживали себя вычеркнутыми, а в третьей просто не давали э, членам комиссии знакомиться с документами. То есть, говоря, ну, то есть в разного рода нарушения в отношении членов комиссии э, по м, доступу к информации и так далее, в общем, по городу были, просто это очень сильно зависит от района к району, мы усиливаем со своей стороны, в смысле гражданского общества, давление на какие-нибудь какие территориальные комиссии, говорим, что они совсем обнаглели и не дают возможности ни с чем знакомиться и контролировать их работу. Дальше в, этой, в этом районе становится получше, вот как Галина рассказала, они начинают проводить свои нарушения и фальсификации гласно, а в других районах продолжают делать то, что делали. По поводу моего бюджета по городу в некоторых районах, например, в Петроградском, мой бюджет лежал прямо в кабинке для голосования, а между прочим, там, как я уже упоминала, сверху написано цитата одного из кандидатов, что является вообще-то прямой агитацией не просто на расстоянии от от избирательного участка, прямо в кабинке для голосования. Во многих были прямо на участках э, эти э, истории, поэтому э, тоже то, что у вас это. Но в целом, кажется, действительно не было цели агитации, честно говоря, справедливости раз, надо сказать Скорее была цель э, вот именно контроля э, принуждения к голосованию. И последнее про принуждение в больницах, говорят, пациентов чуть не пинками из палат выгоняли, чтобы шли голосовать. Укол не сделаем. Да, укол не поставим, выгоним из больницы, как тут у нас с некоторыми произошло. И, и так далее. Короче говоря, принуждение к голосованию в очень разных формах везде наблюдалось. Я еще маленький кусочек добавлю, прошу прощения. Значит, из тоже из хорошего, оформления участков в большинстве комиссий Анатольского района было почти идеальным, и увеличенная форма, и списки комиссий никогда в жизни у нас не висели. Списки комиссий, подписанные тиком, в этот раз висели, и я очень рада, что наконец до этого дошло. И во многих комиссиях бейджи, и вот эти данные по убытию в убытии, то есть они действительно как бы, почти, почти, почти по закону, и что самое удивительное, у нас было массовое нарушение с невыплатами, преду, невыплатами денег членам УИК за работу э, в предыдущие разы один из не получивших деньги сидит слева от меня. Вот, а, э, значит, э, в этот раз э, бухгалтер другой все подготовили заранее, все рассчитали еще до дня голосования, и некоторые члены комиссии получили деньги прямо в день голосования. Без всяких. Э, Этих за 10 дней, то есть я надеюсь, что в этот раз никаких проблем с э, получением денег и с неначислением, оформлением с документов не будет. Они идеально были, и сметы все были готовы. То есть здесь тоже есть движение к лучшему. В общем, любые наши претензии, не связанные с честностью выборов, вполне в Адмиралтейском районе выполнялись. Я, наверное, да, значит, еще раз повторю, Любард Нил, член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса номер три кировского района значит я на самом деле э, у меня есть какие-то эксцессы но я хотел бы продолжить вот ситуацию с, со списками потому что э, надо сказать что на этих выборах лично в, мне в кировском районе в территориальной избирательной комиссии номер три удалось ее неплохо отследить значит и на основании именно этой информации э, я написал на протоколе что у меня есть особое мнение к протоколу Собственно, в нашей территориальной избирательной комиссии два человека написали, что есть особые мнения. Сегодня я эти, это особое мнение дал в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Сдал его чтобы для приобщения к протоколу. И, собственно, эти особые мнения ну, у меня в двух экземплярах еще лежат здесь. Если кто-то захочет, может сейчас или потом ознакомиться, Значит, из чего они состояли. Но ну, давайте я сейчас вернусь к, собственно, к тому, что у нас происходило со списками избирателей избирателей, подлежащих исключению из списков избирателей. Значит, реестр избирателей, подлежащих исключению из книг избирателей. Значит, строго говоря, они должны были поступить на наши участки 16 числа 16 марта. И поэтому 16 марта в 9 часов утра я приехал в территориальную избирательную комиссию как член контроля. Система ГАЗ-выборы, потому что именно система и систему газ они должны были распечататься для того, чтобы потом их раздали разброшировали и раздали по участковым комиссиям. И я, мне удалось попасть в государственную систему ГАЗ-выборы, но вот с списками мне удалось ознакомиться только к вечеру этого дня. Я весь день провел в территориальной избирательной комиссии, и причем после звонка в ЦИК на горячую линию это произошло. Вот я вот после того, как позвонил в ЦИК на горячую линию, мне удалось ознакомиться даже не со списками, а времени было достаточно немного, но я переписал цифры, сколько должно быть исключено из списков избирателей по каждому участку. И вечером 16 числа я разослал тем людям, с которыми я был связан в участковых избирательных комиссиях, эти цифры, чтобы на следующий день, то есть 17 числа, мои корреспонденты проверили, сколько, во-первых, телереестры пришли, а во-вторых, исключили ли исключены. Ну и опять же, мне бы очень хотелось мне очень хотелось присутствовать при передаче этих списков из территориальной избирательной комиссии в участковую избирательной комиссии, поэтому я опять на следующий день, 17 марта, приехал в помещение территориальной избирательной комиссии номер три с надеждой все-таки там присутствовать. Я там присутствовал весь день, с 9 утра до 6 вечера, но к сожалению мне это присутствовать при этом не удалось. Председатель рассказал мне, что в связи с тем, что время очень мало, а эти.. эти эти списки развезли на машинах. И, мне, к сожалению, мне присутствовать при этом, еще раз говорю, не удалось. Значит, тем не менее, действительно, вечером 17 числа эти списки оказались, эти списки избирателей, придалежащих исключению, оказались на участках Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на участках территориальной избирательной комиссии номер 3 на этой территории. Под вечер 17 числа. И это очень интересно, потому что, вообще-то говоря, все манипуляции со списками, включая вычеркивание убывших избирателей, должны уже закончиться к 6 часам вечера, накануне дня голосования, именно к 6 часам вечера 17 марта. Ну вот, целый ряд, большинство, основная часть избирательных комиссий эти списки только получили, ну вот там, не знаю, в 4, в 5, там, по-разному, по крайней мере, так мои корреспонденты мне сообщали. А, и а дальше началась очень интересная история, потому что, как Александр рассказывал, что вот одно, одно помещение и три комиссии поступили по-разному. А, дело в том, что вот у меня а, 60, 58 комиссий, 57, да, и, и, вы знаете, везде очень разная ситуация была. А, к чести избирательной системы, надо сказать, что нашлись, нашлись в Кировском районе, в территориальной избирательной комиссии номер три а, комиссии, поступившие абсолютно по закону а именно вычеркнувшие из книг избирателей иногда эти... позднего вечера вычеркнувшие накануне перед днем голосования всех кого они получили из реестра это очень приятно таких комиссий правда было немного но они были и это очень приятно кто-то не вычеркивал вообще кто-то вычеркивал почему-то частично мотивируя мотивируя и сообщая о том что Реестр людей из реестра избирателей, ну вот, например, там получают люди реестр э, избирателей, подлежащих исключению из книг избирателей. А там из 200 человек 150 не прописаны нет в книгах. Ну вот такая вот ситуация. Говорит, ну а как мы их исключим? Мы их исключить не можем. Мы их исключили только 50. Ну, были такие ситуации, их было очень много. Были ситуации, когда не исключали вообще. Были ситуации, когда мотивировали тем, что мы сейчас не успеваем. Но вы знаете, мы исключим по ходу дня голосования. И вот как-то медленно и печально пытались, пытались под видом наблюдателей, под присмотром, исключать людей из списков избирателей в день голосования. А некоторые умудрились даже сказать, что нет, мы в момент голосования тоже не будем исключать, но мы исключим этих избирателей уже после того, как голосование закончится. Вот тогда мы сядем и всех исключим. Ну, это тоже очень интересная история в тех некоторых в случаях, когда была возможность проверить, насколько честный и правдоподобный идет исключение, выяснялось, что вот они уже исключают, должны исключить избирателей из реестра избирателей, а он уже проголосовал. Вот, ну понятно, да? А в некоторых случаях было, при попытке контроля поп были попытки показать какой-то поддельный реестр исключенных избирателей, то есть не тот, который я видел в Тике, а какой-то другой, да, там, ну грубо говоря, вероятно отрывали вот эти вот а, листики последние да и показывали меньшее количество а, ну и конечно традиционно огромное количество случаев когда а, просто любым общественным контролером членом избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса наблюдателем было под любыми додуманными предлогами отказано в ознакомлении с с любыми списками избирателей но ну, это стандартная ситуация она всегда повторяется и а, надо сказать что я, я сам прошел эту замечательную вещь я с утра приехал а, в помещение еще раз, значит, я член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Номер 3. Я приехал в подведомственную комиссию нашей территории на участок 578, куда я по спецзаявлению прикрепился голосовать. Вот я туда приехал, там две комиссии, 577 и 578. И я прошу, покажите мне, пожалуйста, списки избирателей, реестры на исключение. Я хочу проверить, исключили вы или нет. Задал я этим замечательным людям, председателям этих комиссий вопрос в 7 часов утра. Мне сказали, невозможно, нельзя, не получается. Нет, причем вообще чудесно, одна дама, одна председатель мне вообще не придумала никаких отговорок, а второй председатель, он придумал совершенно анекдотическую оговорку, что у меня удостоверение подписано не так, как ему хочется, подписано не таким именно образом. Ну, собственно, я человек публичный, это немножко смешно, но опять же, спорить я не стал, я, соответственно, позвонил, на горячую линию в Центральную избирательную комиссию рассказал об этом. Курьезе. Вот. Ну, курьезе, да, мы понимаем, что это не курьез, а это вполне намеренная история. И вечером на заседании Территориальной избирательной комиссии тоже об этом рассказал своим коллегам, которые уже об этом знали прекрасно, но тем не менее. Значит, еще раз повторюсь, полная дезорганизация работы со списком избирателей по всей территории. И э, больше всего мне жалко тех замечательных наших э, членов и председателей участковых избирательных комиссий, которые честно и хорошо выполняли свою работу. Потому что вот как раз те замечательные люди, которые честно и хорошо исключили всех, там вот у них получили реестр 300 человек, они все 300 исключили. И вот у них-то и происходил самый трэш, о котором говорят э, там и по телевизору и так далее. К ним косяками сотнями приходили люди, которые говорили. Почему меня исключили из книг избирателей? Я ничего не подавал, и у меня э, огромное, ну, не огромное, э, значительное число людей, которые готовы там писать в прокуратуру на это, потому что наши члены избирательных комиссий брали контакты у таких исключенных людей, которых исключили, несмотря на то, что они не подавали никакого заявления. То есть это была абсолютно массовая, массовая история. Ну, не знаю, на, на территории ТИК или на территории города, это уж мне как бы. Сейчас сказать довольно тяжело. И я вот, честно говоря, хотел бы немножко с Александрой тут не согласиться по части того, что нам нигде не найти никаких концов. Дело в том, что у, с недавнего времени вообще у наблюдательского сообщества появился очень высокопоставленный такой, я бы сказал, информатор в Центральной избирательной комиссии. А это именно александр Панфилова. Значит, вот она на видеоконференции, которая была у нас незадолго до выборов упомянула, что в Санкт-Петербурге подано 9000 э, двойных заявлений. Да, то есть, заявлений, которые, людей, которые подали заявление в два места. Да? А, ну, вероятно, имея в виду, что это какие-то провокаторы, которые в два места подали заявление, чтобы проверить избирательную систему на прочность. Значит, а, коллеги, вот у меня, я сейчас уйду в область э, домыслов да, и предположений. Вот у меня есть предположение, у меня есть предположение что эти 9 тысяч избирателей, о которых мы теперь знаем, что они были, это просто те случаи, когда случайно совпали люди, которые собственноручно подавали эти заявления, которые приходили в избирательные комиссии или в МФЦ и это все делали. И какое-то существенное число людей, за которых без их ведома подали эти заявления о по голосовании по местонахождению. И я думаю, что наши математики, наши статистики, исходя вот из этой цифры и из этой картины, я думаю, что мы смогут оценить количество, количество заявлений, которое было подано о голосовании по месту нахождения, без ведома самого избирателя, какими-то темными силами, неизвестными злоумышленниками. И судя по количеству, вот, как я понимаю, совпавших, сов, совпавших вот этих вот 9 тысяч, там очень большое количество должно быть, ну, опять же, слово статистикам, которые будут это через некоторое по время. Каким-то предварительным данным, насколько я понимаю, по разным оценкам, но это все равно будут оценки. Даже тогда, когда это посчитают, это все равно будут оценки, но это оценки от 10 до 20% нагона явки. Именно эти нагоны не в смысле принуждения голосования. Ну, то, а в то есть смысле... сотни тысяч 000. имеется в да? Ну, не знаю, сложно сказать. Все пока действительно, пусть мы математики считают. А вот этот вот достаточно. Большой объем разных документов, это жалобы, это вот как раз связанные либо с отказом от закромления, либо с чем-то таким, со списком избирателей. А теперь немножко о курьезах. Дело в том, что у нас действительно были интересные, интересные случаи. Я могу вообще хоть прямо сейчас прерваться. значит Например, замечательный случай о голосованиях по местонахождению, когда урна уехала на завод. Ну, стандартная такая история еще недавно была в разных других а районах вне помещения Вне помещения, урна уехала на завод в общем не очень законная история но тем не менее она была был курьезнейший совершенно случай когда а, председатель а, нап значит написал в прокурату заявление в прокуратуру на то что наблюдатель отказался идти с урной на выездное голосование а был курьезнейший совершенно потрясающий случай когда а, Совершенно с абсурдным протоколом. Самый последний председатель пришел, стал его заполнять в увеличенную форму протокола в территориальной избирательной комиссии. Потом увидел, что она абсурдно убежал. Потом бегал 40 минут по территориальной избирательной комиссии, но все-таки добежал и все-таки заполнил. Комиссия номер 631. Все могут познакомиться с этим протоколом в системе газвыбора, потому что он будет обведен. Ну, собственно, коллеги, вот примерно все, что я хотел сказать. Дальше предаю слово. Ну, по я, малюсенькое дополнение к тому, что был Даниил, откуда берутся сдвоенные, у нас зафиксированы случаи подачи желоб до дня голосования, люди видели, как э, по спискам э, выписываются эти заявления на, по голосованию по нахождения, либо по списку, либо по ксерокопиям паспортов, то есть, поскольку все это происходило во многих комиссиях в течение 25 дней, по 4 часа каждый день никто не может проконтролировать лично люди подавали заявление или это сделано было за... В занято. комиссиях, а через службу, через да, МФЦ, Поэтому, там, да, если у кого-то были данные о и то можно было без участия человека самого открепиться да. Можно я чуть-чуть, буквально секундочку добавлю, да, самое момент в тех, в тех честных комиссиях, где всех вычеркнули, там же был вал людей, которые приходили. Их никто не проверял. Ну, вот, по крайней мере, в Кировском районе никто не проверял по несколько часов, действительно ли они откуда-то выписались. Но ну, это было бы очень гнусно по отношению к избирателям, которые на самом то деле не сном ни духом. И ну такое решение приняла территориальная избирательная комиссия, ну, не, скажем, руководство ее. И в этом-то смысле в данной ситуации, может, оно и правильно, потому что, но тем не менее, оно незаконное. Если говорить про Питер в целом, заканчивая. Как мы то, с чего мы начали, мне просто скажите, важно это повторить. Основное, Основные махинации, манипуляции это со списками с явной целью увеличить явку по результату. Насколько я понимаю, в Ленобласти все было чуть более разнообразно и весело. Я думаю, что Юля нам об этом расскажет. Добрый день еще раз. А, к сожалению у нас в течение дня 18 марта, наверное, немножко в паразии чего не было, не слышно, не видно. Попробую сейчас исправить наши недоработки. 18 марта в Ленобласти наблюдал таким большим нашим десантом. Вот. Ну, участков там было прикрыто чуть меньше, чем 280, потому что куда-то отправили по несколько человек. Давайте начну с хорошего. Сегодня мы подводили в Ленобулсберкоме Итоги и принимали результаты выборов. Так вот, наверное, это был самый-самый-самый-самый лучший случай в плане взаимодействия с избирательной комиссией. То есть настолько классно, открыто работал для Нобелсберком. Все, что мы просили, любые наши обращения, они были рассматр рассматривались вот сразу и э, отвечали, на все, отвечали на все наши вопросы, были готовы к конструктивному взаимодействию. Из хорошего еще появились наконец-то на сайте Лена Бузберкома не только адреса избирательных комиссий, что раньше усложняло поиск воевшего уика как так и наблюдателями например. Появились адреса именно помещений для голосования. Стало понятно, где теперь проходит, то есть куда можно непосредственно прийти проголосовать. Большое достижение. Да, Нет, большой, да. Это уже неплохо, Все равно. Также вот те же сайты территориальных избирательных комиссий. Все это способствовало гласности, открытости голосования. Из плюсов хочу выделить ПНИ. Волховская в психоневрологический интернат. В 2016 году там были массовые нарушения. То есть избирательная комиссия и мест персонал голосовал за избирателя. В этот раз... Это было устранено, и по информации моих наблюдателей, которые там были, если больной не мог сам поставить галочку за кандидата, то опускался просто пустой бюллетень в ящик. Вот пришли к такому, к такому к решению проблемы. Но вот, но это только по одному психоневрологическому интернату, у меня есть информация. Очень много людей действительно пришли в новых там вот где дома до да, новой морина, кудрина кудрин кудрин кудрова <свят> <Кудрово. свят> и там пришлось например эм, расшить списки э, тех кто голосовал по месту нахождения даже и разбить их на более мелкие так как э, на участках было ...человек, вот в связи с этим, голосами по, голоса, по вот, все списки не, маленькие потом шивались обратно, вот, к сожалению, вот комиссия, даже Лена Булзберком не мог это решение принять, так как в постановлении, такой, ва циком, такой вариант не предусмотрен, и им приходилось связываться с ЦИКом, чтобы разрешить это сделать, ну, потому что там стояли нереальные очереди, там, вот, прям совсем, было очень много желающих, так, теперь по поводу мелких всяких нарушений, они... Через... Подавали... Подавалось очень много обращений в течение дня в Лену был сберком, и все они решались довольно быстро. То есть, например, где-то не выдавались копии документов, там, копии, например, актов о голосовании помещения. Или... стенда, то есть информационного, не вывешивались в эти самые данные о том, сколько избирателей э, здесь должно проголосовать по месту нахождения, сколько исключились. Вот. Ну, в большинстве, на большинстве участков этот документ был повешен в течение дня. А все по-прежнему также нарушение порядка подсчета практически везде, и чаще всего это не с целью фальсификации, а с целью «давайте уже все быстрее посчитаем, надо быстрее уже сообщить результат». Также в Ленобласти, сколько мы не писали про это, не ни говорили, никак комиссии не могут научиться заверять правильный итоговый протокол, повсеместные были с этим проблемы, вот. Надеюсь, даже уже упростили порядок заверения, но все равно как-то вот не очень получается. Вот. Были проблемы утром с допуском на участки временные, это фосфорит в Кингисеппском районе и так, и еще где-то тоже в услуге, но это было решено с утра, а также после обращения в Кингисептскую территориальную избирательную комиссию. Так, это что касается мелких нарушений, и вроде все в этом плане было исправлено. Вот по поводу, мне тут просто приходят до сих пор различные новости. ...наблюдателей. Оказывается, у нас одна, один человек был удален с участка, буквально в прямом режиме, получаю это. это будем рассматривать дальше. Комиссии Гатчинского района. Это то, что прям поступило мне сейчас. Теперь о грубых нарушениях, и некоторые из них будут обжалованы в ЦИК. Первое. Член комиссии с голоса из брюкома Александр вот, Гулит, он здесь присутствует, устранил э, грубейшие нарушение в центральной э, больнице Всеволожского района. Когда он туда пришел, э, увидел, что любой избиратель, где бы он ни проживал, э, там не знаю, в Калининграде или в, в Санкт-Петербурге, мог прийти и без оформления э, проголосовать во Всеволожской э, больнице. Э, вот только, один, э, ну, только один избиратель так поступил, соответственно, с пропиской э, другого региона. После этого э, Данные нарушения были, были прекращены, и больше никто проголосовать так в течение дня не смог. На это заявление в, в Ленополсберком сказали, что, как там было, что не совсем доля этого голоса в, в общей массе не повлияет никак на воле заявления граждан, так что он уже да, в Ленобласти много, да. и не везде был Александр Гулин соответственно, куда как раз и в соцсетях была информация до этого, что сюда можно будет прийти и выдадут бюллетень вот, mm -hmm. то есть, поэтому мы туда как бы отправили в другой больнице, кстати, которая была ну, на Луначарского, там был временный участок там действительно, знаете работники больницы просили своих родственников, чтобы те пришли именно здесь проголосовали mm -hmm. но сам сам процесс голосования проходил ну, идеально приехала туда то есть никаких подобных случаев там не встречалось. наоборот приходили люди как раз которых списке не было и всем им отказали то есть там только больные и те кто подали заявление голосование по месту нахождения ну вот что то есть никогда не столкнусь но четыре. Было зафиксировано у нас именно на э, фото, да, фото есть видео, это Галатова, это Горбунки, две соседние комиссии, которые, Ломоносовский район, находились в одном э, помещении, это Кировский район, без, без... 572-574-й улики. Вот 574-й, э, продолжается, э, значит, расследование Следственный комитет то есть по 574 комиссии. По всем остальным, мы от Ленобосберкома получили ответ, что э, данный факт э, ну, не установлен, это все будет обжаловано в ЦИК первым делом именно по, э, по вбросам. Это что я озвучила. Получается их у меня так, 4 и 1, это когда удалось предотвратить э, председательство несла пачку бюллетеней к ящику кофе. Вот, и по поводу протоколов, такого грубого переписывания нет, но вот на 574-м и как раз, где был вброс, там, получается, Шлиссельбург, а протокол надо было довести до Кировска. Так вот, комиссия ехала 2 часа до Кировска, а ехать там 10 минут, ну, 20 минут, и привезла другой протокол, и не уведомив при этом членов комиссии с правосвещательного голоса о том, что они его составляли по новой. хотя. Обязана была это сделать. И в 960-й комиссии такая же произошла история, когда она очень долго добиралась до Всеволожского тика, и, соответственно, приехал протокол с другими цифрами. Вот. Так, хотела еще сказать по поводу той же самой 960-й комиссии. Там произошел случай, в котором также была информация в интернете. Девушке стало плохо в течение, в процессе подсчета голосов, и ее не выпускали с участка. Сегодня нам свою ошибку, да, что это было, действительно было подобное нарушение, но он аргументировал это тем, что ждали скорую и боялись, что примут заложенный вызов. То есть поэтому не выпускали. Старт, девушка. девушка была членом комиссии с правом то есть вот понимание того, что в процессе подсчета голосов у всех э, участников избирательного процесса есть э, свободное э, право покинуть помещение, право вернуться, вот почему-то до сих пор это никак не уложится э, в, в данном комиссии. случае это просто лишение свободы да, и заложничества и, ну, и прочее статьи Уголовного кодекса. по кодексу. этому поводу также позвонили в полицию и то есть, э, полиция также в курсе. И вот, значит, участок 404 здесь примерно Такая же ситуация, но я хочу обратить внимание на другую важную вещь. Член комиссии с правом голоса находился на участке в процессе подсчета. Ему поступила информация о том, что его машину э, передвинули с опочени, где он парковался. На... Он покинул участок, обратно его не области Это не имеет, ну, как бы, Ленвозбеком тоже, да, он не имеет к таким случаем никакого отношения, но в плане безопасности. Тогда приходилось немножко поволноваться за тех же моих наблюдателей, потому что еще до начала выборов, когда у них появлялись статусы, им, примерно начинали звонить из областных администраций, спрашивать, вы что, тут собрались идти выборы у нас срывать, да? Это был случай в Ломоносовской районной администрации, и в поселке Агалатова такая же э, произошла ситуация. И в Выборге. Там э, вообще... К мужчине, который, который получил статус, пришла полиция, например, да? Ну, то есть вот силовые, силовые такие истории у нас там также. Вот. С Леной Бузберкомом мы договорились, что в течение месяца подготовим отчет полностью со всеми случаями, которые у нас произошли, и соберем круглый стол. Постараемся, чтобы все наши вот эти, ну, нарушения, предложения в итоге превратились в какие-то ну, предложения для изменения законодательства. непосредственно внести это в этот закон и тем самым улучшить систему нашу избирательную. Собственно, все, наверное. Так, друзья, я попрошу вопросы. Я не... Я не... Да, пожалуйста. Какие-то идеи, как, как бороться с этими списками в будущем? Кому вопросу? Да без разницы. Да ответит? кто может ответить? Я должна сказать, что чтобы выдвигать такие идеи, нужно сначала понять масштаб. За полтора дня, это невозможно сейчас оценить, когда станет конечный масштаб и всякие детали, то возникнут уже какие-то предложения. Я сейчас, я не думаю, что кто-то из нас готов сейчас сразу одним э, рощеркомпьютера решить эту проблему. На каждых выборах новые схемы придумывают, и мы, к сожалению, догоняем, мы не можем учесть все вот эти моменты. Дальше. Можно справочную информацию по поводу количества наблюдателей от организации, которые все больше работают Для новости я услышал, 380. Нет, 380. Да, 20... если... 280 где-то было. 280? Да. Это в совокупности с.. Яблоко, с... штаб Собчак, штаб Навального. Ага. -а -а. На Петербурге? В Петербурге э -э сложно цениться 150 потому... примерно. А, -а, а, вот. Значит, это наблюдатели, это члены комиссии, это колл центр пресс центр Нет, мобильные мы не считаем, бригады. Это, это центр. А, да, не считали хорошо. Я не считаю их, это Тань, это только наблюдатели или это члены комиссии тоже? Это члены комиссии, но это там не, из тиков очень мало попало, то есть не все попали. А это члены комиссии с решающим голосом? Да, да, там есть. То есть 850 это в целом и наблюдатели, ну, да. и да. члены комиссии с решающим. Спасибо. число, которое я видел. Угу. Так, какие еще вопросы? У нас, кстати, не было твоего бюджета, но было голосование за благоустройство фишечками, на входе каждого участка. Вот. Не было там цитат Путина? Нет, цитат Путина не было, но можно было, этот был от Единой России, там было, была не проблема, можно было проголосовать за то место, которое ты хочешь улучшить у себя и жизнь. А со списками то же самое было? Со списками там была идея, другая, потому я несколько не понимала уже к вечеру, что мне пишут мои наблюдатели, но вот сейчас я так осознала. Число исключенных избирателей к концу дня увеличилось, потому что те, кто пришел проголосовать по месту нахождения, те, кто были в этом списке, их вычеркивали. И то есть если утром, допустим, было 5 исключенных, да, тех, кто взяли, то к вечеру их вычеркнули, их стало 49. Вот. Угу. То есть явка тем самым выросла. А, не пришел и не пришел. Не пришел и В смысле, их без всякого основания. исключить. исключили? Ну да, но не не Нет, почему? А, а вот то же. же самое. Нет, думаю, почему? Да. Потому что, ты, ты же про реестры исключенных Приченных? говоришь? Ключенных? Нет, так. нет так. Я, про я про реестр тех, про кто... кто так, книга, которая 45.5. Из нее вычеркнули тех, кто... Э, они да, должны были да, проголосовать, но не пришли. И Зря. У вас такое было, да? Фишка этих выборов это списки. Манипуляции, да, совершенно верно. Популяции со списками для того, чтобы действительно, как все правильно сказали, играть. Я еще отвечу на вопрос про Мы говорим 850, только те, с которыми работали на Петербурга. Но примерно по одному-два человека были на всех избирательных участках от штаба Совчак, разных статусов. То есть, в общем... Если мы соберем всю эту информацию когда-нибудь, то она будет довольно полной. Ну, я тоже хотел бы подтвердить Галининые слова, что, ну, по крайней мере, у нас все работали в тесном контакте. Любые представители оппозиционных партий и э, наблюдатели от оппозиционных кандидатов, и члены избирательных комиссий от, оппози... от оппозиционных кандидатов работали все вместе. И мне кажется, что вот именно независимый общественный контроль на нашей территории, ну, наверное, действительно, чека два... На участок, ну, полтора-два человека на участках. Вот, Где-то так. Соответственно, если 58 да, участков, ну, считайте, около 100, 100, 120. Там. Это на только только только на тик-3. Э, ТИК так, друзья, есть еще вопросы? Все, спасибо. Тогда продолжаю. Есть кого-то добавить? Э, Павел, ты хотел что-то, я помню, делать? С нашей точки зрения нам нужно подготовить совместно некий э, текст с нашими рекомендациями для, для совершенствования вот этого механизма. Я согласен с Галиной, что естественно его быстро сделать, быстро сделать нельзя, пока мы не, определяемся, не, не можем определиться с теми маршрутами, по которым осуществлялось вот это вот незаконное открепление, прикрепление. Но вот моя личная точка зрения заключается в том, что вне зависимости от того, каковы эти маршруты, единственный способ э, гарантированно обеспечить прозрачность выборов, это введение откры, принципа открытости списков. Это очень важный технологический момент в работе и участковых, и территориальных и избирательных комиссий, потому что вот те, кто, и, и, кто работает в территориальных избирательных комиссиях, видели, что там происходит э, полное, ну, по, где-то полное, где частичное блокирование работы комиссии звонками о, про, э, с, с просьбой проверить действительно человек проголосовал в выборе регионе. В Камеруне, там-сям, и территориальная избирательная комиссия, там половина членов ее только занимались, что принимали эти звонки и отвечали. Мы не знаем, с каким, каково было качество этой проверки, проводилась ли она реально, но действительно звонков было огромное количество. И, конечно, вот эта это, это, это, это, это сторона должна быть технологизирована, безусловно. Вот. Точно так же огромное количество времени территориальной избирательной комиссии тратит на совершенно очевидную процедуру приема явки. Почему же в 21 веке мы до сих пор явку узнаем путем телефонных обзоров, в то время, как сказать, должно осуществляться автоматически, путем суммирования сведений о выданных бюллетенях по каждому клинику в режиме реального времени. Представляется, что вот схема отдельных списков, она, она во-первых, позволит избирателям дистанционно проверить свое наличие открытых списков, Свое э, наличие в списке там уже за 10 дней до голосования в любое удобное для них время. Э, наличие открепления-прикрепления э, позволит независимым наблюдателям видеть и знакомиться с этими списками не в день голосования, а в течение там, 5 минут, которые им дают э, э, пер, пер, э, в рамках процедуры подсчета, вот, а э, делать это на протяжении 10 дней, когда эти списки являются открытыми. Мне кажется, что только это может позволить э, гарантировать прозрачность наших выборов. Все, спасибо, друзья. Э, на этом наш брифинг закончен. Если хотите, можете пообщаться уже между собой. Спасибо, друзья. Не <звук в головы> получается. У меня, я, я все